я в ужасе какого хрена как ну то есть это не да ну, говорить о том что у нас стране цензуры это просто смешно поэтому всем что у нас стране цензура. нет никакого слова ничего нет но блин я так хотел на этот фильм пойти реально посмотрели никита михалков там с этими всеми с борткой с всеми этими этими престарелыми уродами посмотрели и такие типа, охуеть. вот это же ужас какой-то это же, типа вообще пропаганда и такой приходит господи типа них я оскорблен конец немедленно в общем в суд подам сейчас я в гагу и в общем как они могли мерзавцы меня оскорбить тем что показали мне дохлого сталина который там лежит в куче говна ну или что по чем он там лежит а его же муифицировали как этих фараонов сраных они хотели изначально отложить но они поскольку они тут написали заявку в прокуратуру и там сейчас все проверяют это все на экстремизм что, может быть, они его и загасят совсем. Почему прокатчики переживают? Что они, они фильм перевели, они его прорекламировали. Все, типа, на следующий день премьера должна была быть. И копии э, все купили. Копия лежала у нас в Киноваксе, они готовили его показывать. Но, типа, в последний момент типа, все остановилось. Они все там все в прогаре. Потому что вот какая-то там телка с веревыми волосами что-то там посмотрела и, в общем, и возмутилась. Ну, не одна, а их, там, много этих телок с веревыми волосами и таких же безумных мужиков. А, а, а для чего вообще снимают фильмы люди? Чтобы что? Чтобы никого не обидеть? Что ли? Чтобы не, то есть э, романтические комедии будут смотреть сплошные? И, и, чё, и, чё, и как быть? Это прикольное кино. Комикс отличный, я посмотрел. Комикс напечатали в прошлом году буквально. Печатали. комикс французы. Англичане вот такие, прикольный комикс. Давай уж кино. И сняли. Сейчас Стив Буш в главной роли. Там много всяких актеров классных. Там же Политбюро, они же решают там, нужно, чтобы кто-то играл всех этих, Хрущева, Берию, там, вот этих всех парней. Ну, вообще, вот всю вот эту тусу, всю вот эту компанию убийц, которые там остались без хозяина вдруг. В общем, они такие, типа, охереть. И вот они там переживают все, что, типа, как бы теперь быть, в общем, Сталин умер. Малочки. А Сталин действительно умер. В общем, об этом было уже, ну, не то, что много фильмов, об этом много фильмов не может быть. Потому что у нас такое, особенно сейчас, у нас такое в общем, КГБшное государство. Они там все строго с этим. Но вот типа, э -э, тогда еще 90-е, когда еще в общем, Ельцин командовал, еще можно было. И Герман прекрасно снял фильм про Хрустулев-машину. Там тоже Сталин болялся, вы уже Мачигов, в общем, весь в говни. И какие-то пузыри зарытающие да мне, мне кажется, да кто может относиться к Сталин хорошо, кроме русских у которых просто херистический синдром какой-то. Типа, за а, а, ну, а что его любить? Ну, потому что он что? В общем, непонятно. И они, в общем, да, все его завернули к херам. Ну, в общем, поэтому остался вот только зомбоядчик и этот бегущий лабиринт. Но ну, это смотреть все невозможно, поэтому, поэтому смотрим мы Михаила Ханики, в общем, в знак протеста.